Привет всем. Небольшая спортивно-лирическая заметка. В эти выходные я решил забить на Углич, там забег был в субботу, в пользу вчерашнего московского забега «Бегущие сердца». Углич – красивый город, очень мне понравился, но там я уже был, и там я бегал. А вот такого, чтобы старт забега был с Красной площади, почти, в таком я еще никогда не участвовал. Фактически, главное, почему меня это заинтересовало, мне было интересно, как даст себя почувствовать Москва, когда на ней перекроют какую-то большую улицу или несколько улиц. Обычно эти улицы полностью отданы машинам, грохоту, гаре, копоти. Было интересно, какие будут ощущения, что Москва скажет, самый ее центр. Такое интимное общение с центром Москвы. Хоть я родился и вырос в Москве и уже не в первом поколении, но всегда жил за пределами третьего транспортного. И центр Москвы воспринимается для меня как нечто чужое, инопланетное. Это другой город, почти как у Стинга. I'm an Englishman in New York. Мне не нравится центр Москвы. Ни по своему духу, ни по своему дизайну, ни по внешнему виду. Ну, за исключением каких-то маленьких отдельных мест. Как-то не для людей он сделан. Такое ощущение, что он сделан для приезжих, для туристов, для какого-то высокопоставленного чиновничества. В общем, производит впечатление оккупированного города. Хуже, чем Париж во время Второй мировой. И вот было интересно, скажет ли город что-то другое о себе, то, о чем он обычно не говорит. Скажет ли он другое бегуну. Ну, в общем, да, в таком разрезе центр Москвы, конечно, ближе к человеку. Но все равно, как бы сказать, очень официален. Конечно, набережная, а большая часть маршрута шла по набережной там, в одну сторону, потом в другую. Набережная не совсем типичная улица для Москвы. Типичная улица была бы какая-нибудь там Терская, Лубянка, что-то такое. Ну, до перекрытия этих улиц, наверное, нам не дожить. Хотя такой кусочек вначале был. Первые километра три, наверное. И все-таки широченное асфальтовое полотно почти полное отсутствие зеленых насаждений. Ветер с реки есть, но его мало, почти нет тени. Единственная тень – это когда пробегаешь под мостами. Вообще, надо сказать, что для такого большого количества участников, а там что-то около 10 тысяч было, организация довольно-таки на высоком уровне. Но выбор времени для забега на полумарафон, времени дня я имею в виду, по-моему, совершенно ошибочный. Солнечный день, асфальт раскален до такой степени, что буквально плавится под ногами местами. Профессиональных спортсменов на забеге не так уж много. А для всех остальных это просто риск для здоровья. Лишние плюс 10 или 15 пунктов к пульсу, который переводит тебя совершенно в другой режим дыхания, что и для сердца не очень полезно. И это весьма иронично для забега с названием «бегущие сердца». Товарищ Греф заявлялся, но в итоге участвовать не стал. А жаль. Было бы интересно посмотреть на него на 15 километре вчера. А Водянова вроде бежала. Кажется, десятку. С футболкой тоже ситуация почти безвыходная. Обычная футболка, в ней явно жарко, поэтому народ их и снимает с себя, и засучивает низ, и засучивает рукава, и меняет на собственные майки. То есть одежда не по погоде. С другой стороны, я в итоге добежал в обычной футболке, сгорело все: руки от локтя, шея, лицо, но будь я в майке, сгорело бы еще больше. То есть просто, ну, неподходящая погода для такого события. Весьма странно проводить забеги по асфальтовой дороге, без теней, без деревьев, в самой середине солнечного дня. По-моему, это глубокая ошибка, так нельзя делать. Такой забег, как вчерашний, его нужно стартовать часов в 6, а лучше с первыми лучами солнца. Причем сначала, конечно, должны стартовать 21 и 10. Когда они уже убежали, потом надо стартовать 4, 5, там и прочие такие. Потому что когда эти все прибегут, солнце будет уже высоко. Можно раздать всем награды и дальше устроить гуляния, если есть такие желающие. А утром и шуметь не обязательно. Не обязательно все эти экраны, громкоговорители, бухающая музыка на всю Красную площадь. Это и площади не полезно, и людям не очень нужно, по-моему. В итоге я даже из двух часов не выбежал. Ну, почти выбежал, конечно. Но, в общем, для меня это плохой результат все равно. Хоть я и просто любитель... В общем, я зарекся. Это мой последний забег на 21 средь бела дня в под палящим солнцем. Далее десятка, не более того. Как альтернатива, наверное, можно было какую-то более парковую зону выбрать, где есть деревья, чтобы большая часть трассы проходила в тени деревьев. Тогда вся ситуация была бы другой. Медали всем раздали одинаковые, без всяких признаков того, что это 21 километр 10 или меньше. Но это как-то не солидно. Но, в общем... В итоге в целом было неплохо, но все-таки ощущение, что побывал в гостях, не дома. Место все-таки чужое. Но, по крайней мере, там было сильно тише, чем обычно. Воздух чище, чем обычно. Намного меньше машин, а точнее почти их полное отсутствие. Но все-таки это было в гостях. А дома лучше. Физкульт привет. Всем пока и удачи. Гвоздь программы марафон, а градусов все 30, но к жаре привык жить он, вот он и мастерица. Я бы еще поглядел бы на него, как это бы было минус 30, но ну, а теперь, конечно, достань его, осталось что-то только материться, не, ну тоже мне, Хороший а. Хорош, друг, гляди, что делать, обошел на третий круг.